Так, что бы мне поделать? Где? Хм, идея. Пойдём. Вот мы и прибыли. Здорово, Курки, с вами Серый Молкемер. И сегодня мы будем делать музыку на сандбоксе. Погнали! Ещё бабахня.